периодически появляется боль в пояснице можно ли это как-то предотвратить или тут поможет только лечение есть упражнения, которые помогают действительно снять э, боль в пояснице, и такие упражнения мы можем вам показать. Я рада пригласить к нам в студию мастера кунг-фу Цигун, руководителя Центра Мир Кунг-фу Евгений Безрукава у нас в гостях. Проходите, пожалуйста. Евгений, Всем? добрый день. Здравствуйте. Какие сильные руки. в ну, таком прекрасном восточном одеянии. Хочется здороваться с вами вот как минимум так. Вопрос заключается в том, почему обращаются к мастерам кунг-фу специализированы. Мы занимаемся оздоровителем. Удравительными гимнастиками. То есть задача заключается в том, чтобы мы показали какие-то упражнения или каким-то образом помогли человеку, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. У нас есть такой человек, которому надо помощь. Выходите к нам, кто задавал вопрос. Выходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Лариса. Лариса. Евгений, у нас есть Лариса, у нее есть проблема. Болит поясница часто. Ваша кунг-фу поможет? Да, без проблем. Очень много упражнений. Практически на весь позвоночник, шейный, грудной, поясничный, крестцевой, везде есть различные упражнения. И Но, мы можем сейчас показать. Хорошо, это можно выполнять всем людям. Ну, я имею в виду, кто-то кто растянут, кто-то не растянут, кому-то 70 лет, кому-то 15 лет. Есть какие-то определенные упражнения для Нет. определенного? Нет, все. Могут выполнять все. все упражнения. 80 лет, 90, 100 лет. Для этого не нужно никаких сложных движений, не нужно делать там шпагатов, сальто. Это очень простые упражнения, они доступны для любого возраста. Прошу, я тоже с вами позанимаюсь <с немного. Сделал несколько его частей. Их очень много, поэтому я сейчас подобрал самые простые во голове. Значит, первое, просто ступни параллельно. И первое движение, по такое похлопывание легкое на скрутку. Смотрим перед собой, это очень важно. То есть не нужно поворачиваться, голова на месте. Поясница делает скручивание. Делаете это где-то 2-3 минуты. Сильно не бить и сильно не скручиваться. И это упражнение только подводящее. Угу. Это как раз. Это мы раскачиваемся. Это мы раскачиваемся. Угу. Чуть-чуть похлопывание, чтобы получить коробращение в поясничном отделе. Угу. Затем после этого мы становим ноги вместе. Ступни развели, пятки соединили. Руки перед собой. Угу. Сделайте вот такое движение. Угу. Делаете скручивание при этом. Голову опять же не поворачиваем. И начинаем поднимать ладошки и вверх. Тулуще, но не головой. Голова не идет. Голова О, на, месте. на месте. Делаем скручивание. Поднимаем ладошки вверх. До конца не выпрямляем локти. В верхнем положении поднимаемся на носочки. И это движение на вдохе. Потом падаем на пятки, но не сильно топаем. И здесь пауза до выдоха. Получается, нам очень важно соединить дыхание с движением. Угу. Поднимая ладошки вверх, мы делаем вдох. То есть мы так вдох, постепенно вдыхаем, вдох, не быстро. Да. Здесь останавливаемся до вдох и пошевелили пальчиками. Затем делаем выдох и до выдох. Очень важно именно момент падения. Падение. Смотрите, что происходит. Позвонки немножко как бы встряхнули. Как Амортизация такая да. происходит. То есть не сильно так угу. и не легко, а чуть-чуть топая, чтобы позвонки немножко сдвинулись. Угу. Была такая мини-компрессия. Таким угу. образом идет восстановление межпозвоночных дисков поясничного отдела. Но очень важный момент, когда мы двигаемся вверху, у нас должно быть все внимание на нижних ребрах. Вот Обратите внимание, нижние ребра они висят в воздухе, они не закреплены. Плавают. 12-11, да. И нам интересно вот это расстояние между 10-11, 11-12. Они делают вот такое движение, и благодаря этому легкая компрессия. Угу. Евгений, нужно быть уверенным, что у тебя все с позвоночником хорошо. Я так понимаю, что у тех, у кого, Нет. например, межпозвоночная грыжа, такое упражнение... Наверное, рекомендуется. Даже рекомендуется? Рекомендуется. Угу. Самое главное, чтобы вы не топали. Движения должны быть легкие, расслабленные. Я задам, да? Угу. Вот посмотрите, с каким ритмом я выполняю. Смотрите на меня. Вот мы делаем скручивание. Вдох-дох-дох-дох-дох-дох, выдох. Вдох-вдох-вдох-дох-дох-вдох, выдох. выдох, выдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, выдох, выдох вдох. И если болит поясница, то это делается 6 минут. <патроложный> если как профилактически, 1-2 минуты. Давайте третья часть. Очень важная. Соединили ладошки вот таким образом. Большой палец вместе. И сейчас вы делаете вдох и выдох. Самое важное восточная гимнастика вдох и выдох. Поднимаетесь на носочки, делаете вдох. И мысленно приподнимаете ребра вверх. Делайте это на 6 щитов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опускаемся на пятки. Вдох, вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вверх, вдох. Делайте, я посмотрю, как вы делаете. Мысль все время на ребра. Вдох. Делайте, делайте, тетя. Угу. Выдох. Евгений, правильно Лариса делает? У нее все да, получается? еще. Угу. Медленно руки опускаем по сторонам. Разворачиваем. Расслабились полностью, опускаем. Смотрим вперед. И слушайте ощущения в ладошках. Опускаем вниз, вниз, вниз, вниз. Остановились, расслабились. Сконцентрируйте внимание на кончиках пальцев. Что вы слышите на кончиках пальцев? Тепло. Мурашки на кончиках пальцев, да. покалывание. Да. Посмотрите на ладошки, побиты не белыми точками. Да. Видите? Побиты. Побиты, правда? Да. Это эффект упражнения. То есть такое ощущение, появляется эффект от того, что вы улучшаете кровообращение поясничном отделе. Но самый главный эффект, когда опускаете очень сильно покалывание в пальчиках. Этот эффект сразу понятнее, что поясница работала. В общем, не можете изменить проблему, изменить свое отношение к ним. И будьте здоровы, Лариса, большое спасибо, а у, нас спасибо большое. у нас в гостях был мастер кунг-фу и цигун, руководитель центра МИР кунг-фу. Евгений Безрукавый, большое спасибо за это, спасибо что то, что были с нами сегодня. Все, Оля, mm -hmm. теперь я с тобой буду здороваться только вот так. Это был проект «Здорово здоровым быть». Мы желаем вам, прежде всего, здоровья. Смотрите нас в эфире по будням, а также мы есть и в социальных сетях, мы есть и на YouTube-каналах. Задавайте свои вопросы. Пока-пока. Если в жизни вдруг не Насте, Разболелась голова, Ты поймешь, какое счастье, Человек здоров, когда... С первой угадай попытки Что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки Улыбнись, и все пройдет Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым! Здорово здоровым! Здорово здоровым!